Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Лев на апрель месяц. И давайте посмотрим, что ждет вас, дорогие львы, в апреле месяце. Первая карта – это карта задач. Карта ситуации, настроения, энергии, работа семья и отношения и сразу мы возьмем одну карту из колоды трансерфинг реальности которая нас учит менять реальность меняя свои мысли и мировоззрение итак приступим первая карта задач карта справедливость во-первых это старший аркан который говорит о том что события апреля они не изменимы и задача очень важная кармическая Какая задача может стоять по этой карте? Карта справедливого отношения к людям, к себе. Карта справедливого суда. Карта правильного решения. Карта кардинальных каких-то решений. И, конечно, эта карта еще говорит о том, что важны в этом месяце документы. Что-то нужно оформить, что-то нужно, может быть, дозаполнить, что-то оплатить. И, конечно, по этой карте идут проверки. Проверки налоговой, проверки на дороге. Любые проверки, которые запрашивают у нас документы, проверяют их, проверяют правильность оформления, правильность перечисления, своевременность да, каких-то выплат. Все идет вот по этой карте. Конечно, кто-то, может быть, будет плотно общаться с юридическими, адвокатскими службами с нотариусами, такие вот документальные, юридические какие-то дела. И если мы берем значение этой карты для нас для нашего духовного развития, то эта карта говорит, учись общаться с людьми разного уровня, не твоего уровня, это могут вышестоящие быть, это могут быть люди, которые по социальной лестнице стоят ниже нас, но мы должны именно относиться ко всем справедливо, уметь ставить себя на место других людей и понимать, почему люди ведут себя так или иначе. И, конечно, это еще карта говорит о том, что все, что в жизни наше происходит, все, что у нас сейчас есть, мы заслужили сами, мы сделали и создали сами своими решениями, или наоборот непринятием каких-то решений. Поэтому. В этом месяце все будет по заслугам для каждого. Давайте посмотрим, какие события, через какие события вы будете проходить вот эти кармические уроки, учиться общаться, проверки какие проходить. Первая карта Император очень хорошая, сильная, мощная карта. Карта взятия на себя какой-то ответственности, карта, которая говорит быть уверен в себе, подходи к каждому делу, подготовившись, продумав стратегически все на несколько шагов вперед, и тогда ты займешь вот такое положение стабильное, сильное, мощное. И ты можешь занять какую-то должность, ты можешь в жизни просто выстроить фундамент какой-то, на который ты будешь потом опираться. И конечно если мы берем в расчет задачи месяца, это как раз государственные организации, государственные учреждения, люди которые занимают какие-то должности, которые стоят выше нас как раз, может быть как раз проверяющие органы, поэтому это прямо вот в этом месяце может к вам прийти, такие ситуации, такие люди. Возможно, просто для кого-то это указание на то, что очень важно решить какие-то вопросы с государственными учреждениями, школы, вузы, садики, работа налоговая, оформить какие-то, возможно, документы, получить какие-то разрешения. И при этом нужно уметь общаться с людьми, которые тебя проверяют или от которых зависит решение. Вторая карта повешенной. Обрати внимание, что уже три старших аркана. События эти обязательно будут их ну, не изменить. Карта повешенная говорит, что вы можете оказаться в какой-то подвешенной ситуации, когда от вас ничего не зависит, и когда нужно просто ждать. Возможно, это если там у вас была какая-то проверка, вам надо будет какое-то время ожидать решения. Да? Если вы подали куда-то какие-то документы, чтобы получить э -э, разрешение на что-то, да, вам надо будет их подождать или, может быть, э -э, вы написали куда-то резюме на работу, да, и ожидаете ответа. И такое подвешенное состояние, не знаю, что будет дальше. По этой карте могут идти какие-то задержки, могут идти какие-то ограничения по движению вперед или по движению ваших э -э, решений. Э -э, нужно вот такое спокойное ожидание. Если вы будете нервничать, торопиться, пытаться что-то ускорить, здесь ничего по этой карте не получится. Здесь просто нужно вырабатывать терпение, учиться уметь ждать и учиться ради достижения цели чем-то жертвовать. Потому что это еще и жертва, да, когда мы приносим себя, свою энергию, свои финансы, свои ресурсы в жертву для того, чтобы воплотить какую-то свою идею, решить какой-то вопрос. Если вы хотите, допустим, получить на экзаменах по учебе хорошие оценки, вы должны прилагать усилия и долгое время трудиться, лишая себя там развлечений, свободного времени, прилагать усилия, или вы хотите занять должность на работе, да, какую-то, вы должны тоже много трудиться, задерживаться, может быть, на работе, чтобы выполнить все дела, чтобы показать начальству, что вы достойны. Если вы проходите проверку, то вот то же самое, да, вы прилагаете усилия, вы ищете там какие-то документы, да, вы доказываете, что у вас все в порядке. И потом вот, находитесь в таком ожидании. Совет по этой карте – пожертвуй чем-то ради большего. Может быть, нужно будет сменить свою точку зрения, потому что человек здесь, видите, смотрит с другого ракурса на проблему. И, возможно, только так вы увидите решение этой проблемы. И карта говорит, что если что-то уходит, то не надо это держать, не надо этого избегать. Уходит и уходит, нужно просто подумать, а для чего вообще это было, да, что оно вам дало. Кто-то может чувствовать себя, может быть, безвыходной какой-то ситуации, что и вот так я не могу ничего сделать, да, и чувствовать себя жертвой. Но это неправильное положение, это неправильное восприятие ситуации. Здесь нужно просто спокойно ждать, просто наблюдать, просто пытаться понять, почему что-то происходит по этой карте можно конечно вот если мы говорим о должности да, если мы занять хотим вот это кресло эта карта говорит о том, что нужно взять на себя обязательства долговременные да, и это добровольно. И если уж вы возьметесь за что-то да, то это будет надолго. смотрите конечно в конце месяца там у нас в конце месяца у нас меняют планеты свое положение движение. Поэтому здесь надо постараться все это сделать до 20-го. кубков» – карта. Смотрите, сколько мужских карт. «Император» – король кубков. Здесь тоже у нас изображен да, мужчина. Это значит, что очень много мужской энергии. Очень много идет такой энергии, которая заставляет как бы принимать какие-то решения, двигаться в каком-то направлении. Ну вот, кроме вот этой карты, если здесь мы не берем э, значение, что я беру на себя ответственность, да, э, она может в разных э, вариантах проиграться у вас. Кто -то смелый, тот возьмет, кто не смелый, будет ожидать. Но вот король кубков, он тоже говорит, что нужно брать на себя ответственность, нужно решать вопросы, нужно подходить с умом, правильно оформив документы. Как раз он обозначает юристов, адвокатов, да, врачей, специалистов каких-то вот таких узких специальностей. И еще он обозначает творческих людей, да, которые ярко себя могут проявить, проявлять эмоционально. Эта карта еще любви, когда к нам приходит любовь или когда наши чувства освежаются, да, если вы уже в браке. И эта карта еще говорит о том, что очень сильно может обостриться в этом месяце интуиции, Когда мы чувствуем, предчувствуем, что куда-то не надо идти, что чего-то не надо делать Или наоборот, что нужно да, вот куда-то пойти сейчас, прямо встать и пойти И нужно учиться прислушиваться к своей интуиции Конечно, сначала надо понаблюдать, а слышите ли вы свое сердце своей интуиции. Для этого просто надо задавать себе какие-то небольшие задания. Например, звонит телефон, спросите себя, да, мужчина или женщина, или даже с каким вопросом, там позитивным или знакомый, незнакомый человек. И если вы увидите, что вы правильно да, чувствуете, тогда вы в серьезных вопросах можете на интуицию свою положиться. Давайте посмотрим, по работе. По работе события какие-то связанные с прошлым. Может быть это прошлые дела надо будет доделать, да, или встретиться с кем-то из прошлого, с кем вы раньше работали, делали какие-то дела с партнерами по бизнесу. Эта карта вообще она семейная такая, говорит о братьях, о сестрах. Если у вас бизнес может быть семейный, то здесь вот возможно очень положительные какие-то события. Если у вас проблемы на работе, то эта карта говорит, ищи проблемы в прошлом. Но если брать общее значение для работы, эта карта говорит о том, что есть все условия для того, чтобы добиться успеха, развития. Вы можете получить даже какие-то хорошие, щедрые такие подарки от судьбы в плане развития по работе здесь хорошо кооперироваться с друзьями вообще работать командой да, устраивать какие-то праздники чтобы допустим если вы занимаетесь продажами да, устроить какой-то праздник да и там раздавать может быть какие-то подарки вот это может помочь давайте посмотрим по отношениям по семье смотрите какая шикарная карта это вторая лучшая карта после карты солнца, которая, говорит, тебе выпадают удивительные просто шансы да, изменить свою судьбу, изменить свою жизнь, изменить свое финансовое положение. По этой карте вы можете получить какую-то неожиданную а, прибыль, неожиданные какие-то вы, а, выигрыши, да. Может быть какие-то выигрышные ситуации, когда вы можете очень за небольшую цену купить очень хороший какой-то не знаю дом, землю, машину, что вы будете потом наслаждаться, да, вот этим подарком или приобретением, и вы можете что-то большое, значительное такое купить в дом из оборудования, из бытовой какой-то техники, и вообще это шанс да, устроить что-то, если у вас была какая-то, может быть, проблема, и вот вам приходит шанс, который нужно обязательно использовать для того, чтобы решить какие-то свои важные дела, важные свои какие-то вопросы, и давайте посмотрим карту, Транссерфинг реальности. Девятка разума. Штурвал намерения. С помощью вот этого совета вы можете изменить свою судьбу, свою жизнь. Тем более у вас много шансов для этого есть и по работе, и дома. И карта говорит о том, что чтобы достичь своей цели, нужно свое желание превратить в твердое намерение. Это когда мы идем куда-то, да, и мы не задумываемся, а надо идти туда или не надо, а получится, не получится, мы просто идем как танк, в смысле, ну, были, наверное, у вас моменты в жизни, конечно, когда вы чего-то сильно желали, вот прям шли, и вообще вам было безразлично, какие будут препятствия на пути, или вы вообще не задумывались, вы просто шли и делали, это часто бывает в юности, да, когда человек загорается там, или когда у нас первая любовь, нам вообще время, мы времени не замечаем, мы никаких обстоятельств не замечаем, да, мы только видим нашу цель, и мы идем. Вот карта как раз советует вам к своей цели, к решению своей мечты идти именно так, таким образом карта объясняет, почему мечты наши какие-то не сбываются, именно из-за этих сомнений. Именно потому что я думаю не о цели своей, а думаю о том, что не получится, энергия уходит туда. Вот эта дорога, где не получится, она более реализуется в нашей жизни, поэтому мы мечты свои не достигаем. И карта советует, что если вы хотите прийти к своей цели, поговорите с собой, как, ну, как будто вы уже достигли цели. Спросите, что нужно сделать, чтобы мне прийти. И запишите все вот эти советы, которые будут вам сказаны, да, которые придут вам в голову, и это обязательно вам поможет. Карта говорит, что девиз такой себе даже сделайте, что я не хочу, не надеюсь на что-то, а я намерен, иду и делаю. Как это говорит, вижу цель, не вижу препятствия. Да. Также карта еще говорит о том, что когда мы плывем по реке, мы должны грести, да, вот видеть свою цель, чтобы правильно приплыть именно к тому месту, которому мы хотим. Если мы будем наблюдать за красотами, или будем думать, доплывем, не доплывем, ничего не делая, то, конечно, мы своей цели никогда таким образом не достигнем. Так, ну штурвал намерения, в общем, возьмите штурвал вашей жизни и идите к своей цели, и вот тогда у вас все получится. Итак, дорогие львы, задача ваша, да, вы помните, создать себе сейчас хорошую карму, потому что это кармическая карта, решить какие-то кармические свои вопросы, связанные с людьми не вашего круга, не вашего уровня, да, научиться правильно взаимодействовать с людьми, пройти правильно какие-то проверки, при этом вырабатывая терпение, при этом прислушиваясь к своему сердцу, к своей интуиции. На работе вас ждут приятные какие-то события, приятные встречи, приятные сделки, хорошие. Дома у вас, смотрите, по семье тоже прекрасная карта, которая говорит, большие шансы все изменить к лучшему в своей жизни. И возьмите штурвал вашей жизни в свои руки, надейтесь на себя, плывите к своей цели, и вы обязательно придете к тому результату, которого вы хотите, к своей мечте. Дорогие львы, я желаю вам удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, как у вас проигрывается этот расклад, как вам откликается по вашим задачам и до новых встреч, дорогие друзья, до свидания.